ребят всем привет с вами вновь канал 713 портал 713 я его ведущая хмелькова ольга и сегодня я сделаю маленькую такое замечание да и маленькое дополнение для тех кто еще не понимает в чем разница между продолжительством и правопреемством государственности я вам нашла вот такие вот подборочки да, материалы материала некие очень хорошего нашего товарища юриста вот и общепризнанного значит смотрите Видите, в чем здесь суть? На что обратить внимание?» Как я уже и говорила, да, у нас государство не менялось. То есть что это значит, что оно не менялось? Одна фирма не закрывалась, вторая фирма не открывалась. Правопреемство происходит только тогда, когда одно закрывается, а другое на этой же территории, да, в этом же там, открывается. И, в принципе, что-то делает подобное. В нашем случае такого не происходило. У нас тупо менялись вывески. Понятно, да? К чему и как эту информацию применять, ребят? Была СССР, потом что-то в рамках нее сделали РСФСР, потом сделали РФ. Менялась, по сути, вывеска, понятно? Поэтому, когда вам говорят или пишут в ваших отписках различные структуры, органы исполнительной власти, что законы СССР прекратили свое существование вместе с существованием СССР, вот, ребята, вот эта формулировка полная бездарная чушь и полный бред того чиновника, который это пишет. Если у меня была компания «Рога и копыта», и я в этой компании издала какой-нибудь приказ всем сотрудникам носить бейджики на левой груди, да, то когда я переименовала компанию, и компания стала, ну, я не знаю, там, «Цветочек и лютик», Понимаете, этот приказ как существовал, так он и остается существовать. И все сотрудники, все сотрудники, они как исполняли этот приказ, так и исполняют его. Ничего не поменялось от того, что я поменяла название. Более того, сам факт смены названия моей конторы, да, вывески, нигде юридически нет такой процедуры, как вы должны поменять теперь все ваши инструкции. Потому что инструкция пишется внутри для сотрудников, да? то есть она пишется для сотрудников таких-то, таких-то отделов, таких там взаимодействующих с клиентами. Она не пишется там с привязкой к конкретному названию компании или еще чего-то. Даже если она издана на фирменном бланке, суть этого не меняет. Понимаете, поэтому все, что было создано ранее в компании, которая когда-то ранее э, имела другую вывеску или имела другое название, сути саму, самих внутренних там, законов, приказов, каких-то нормативно-правовых актов, оно не меняет. И когда чинуши вот пишут вот этот бред, да, что законы СССР перестали применяться в связи с, значит, с прекращением деятельности, с прекращением существования СССР, вот хочется спросить, что, а где оно прекратило это существование? Покажите. Ну вот покажите. Ничего никуда не прекратило. Понимаете, вот самого факта, то, что нам пишут, что вот в Беловежской пуще что-то там они подписали, и СССР фактически прекратило свое существование что ну, фактически прекратила, вывеску поменяли, но понимаете, люди дурят, вот, ребята, вот просто нас дурят, поэтому обращайте на это внимание, да, что вот на такие вот именно отписки, я вам уже нашла подтверждающий факт, чтобы кто мне не доверяет, хоть <laughs> грамотным людям доверились, да, в этом, в этом вопросе именно правоприемства, вот, не бегали, не искали, не затребовали, прекратите атаковать наш госархив, ну, прекратите, пожалуйста, я вас умоляю, вот, не надо им писать про акты, не надо у них запрашивать гражданство, ничего нету, потому что этого вообще ничего не было, ребят. Но ну, просто этого не могло быть, вам вывеску поменяли. Все законы как действовали, так и действуют. Начиная с СССР, там, я не знаю, 17 -го года, да, или там какого там еще года раньше, 905 -го года, да. Все это действует абсолютно, все эти приказы, указы, манифесты, все действует, Потому что орган один и тот же. Все действует. И с СССР все законы, все-все-все действует. И, и тут все действует. Если оно не отменено, ребят, все действует. Просто таки все действует. Еще обращаю ваш факт, да, вот сказала уже ранее, еще раз повторю, вот все, кто ведется на всякие утки по поводу постановлений, либо каких-то законов, либо еще что-то изданных Верховным советом РСФСР, нет такого органа. Нет, он не создан. Любой э, правящий орган должен быть заложен в основе Конституции. В Конституции РСФСР 1978 -го года не заложен орган Верховный Совет РСФСР. Нет такого органа. Посмотрите наш проект Конституции Российской Федерации. Посмотрите, 1993 -го года. Откройте, вы найдете. Верховный суд есть? Есть. Конституционный суд есть? Есть. Другие суды есть? Есть. Есть. Судебная власть, все, целый раздел написан. Органы судебной власти, там все расписано, все заложено. Понимаете, основа создана в Конституции. А что такое Конституция? Это устав государства. Основа создана. То есть устав той структуры, в которую будут в, в, в, вовлекаться члены, то бишь граждане, да, все создано. А что с 78 -го года не так? Какие-то дураки писали, что ли? Нет. Вы понимаете, что люди, которые создают законы, они далеко не дураки, так не было, не было заложено в Конституции самого а, вот этого вот органа, Верховный Совет РСФСР, не было. Более того, нет ни одной бумаги, подтверждающей его создание. То есть кто его создал, кем оно создано, легитимность этого создания, да, что вот а, ни одной я имею в виду юридически значимой бумаги, и то, которую нельзя спорить. Там какие-то бумаги мне сейчас предъявляют, что они есть. но посмотрите, кем оно там. Горбачевым и Ельциным подписаны? Но ну, это же вообще смехота уже. Горбачева и Ельцина, даже Верховный суд Российской Федерации признал, что это все недействительно, понимаете? Но ну, о чем мы сейчас можем говорить? Кто такой Горбачев вообще? Вот... Ребят, вдумывайтесь, просто вот все, что вы видите, все бумажки, которые вы получаете, вы в это вдумывайтесь. Если вы найдете какую-то бумажку, смотрите, кем она подписана. Верховный совет РСФСР никогда не существовал. Если вы найдете бумажку, что он кем-то там создан, смотрите, кем эта бумажка подписана. Кремль-Ельцин, все, вычеркиваем, не действует. Горбачев, то же самое, вычеркиваем, не действует, понимаете? Понимаете? Uh, ну нету легитимности вообще самого этого органа. Так чем мы говорим о легитимности документа, который создан или издан да, посредством вот этого Верховного Совета РСФСР? Но глупости, глупости, вот, тем не менее, ребят, э, здесь есть две проблемы у нас, если юридически разбираться в документах, обращаю ваше внимание, что есть две проблемы. Первая проблема, это в то, что законы, созданные легитимным путем, как действовали, так и продолжают действовать, начиная с царской России. Это понятно, да? Второй момент, это вы смотрите уже на законность этих законов, то есть насколько они официальны. В Российской Федерации все знают, да, как определять законность. То есть действует закон или не действует. Идем на правогов.ру и смотрим правила опубликования. ФЗ номер 5 и указ президента. Вот, подходит все, значит, опубликование правильно, издали вовремя, все-все-все действует, все отлично. Во, во времена СССР и СФСР. Да, смотрим. На что смотрим? Смотрим на кто подписал этот закон. Если Ельцин подписал, однозначно не действует. Если Верховный Совет РСФСР, такая же Петрушка, да, потому что он не был создан, не действует. Понятно, да? Как смотрим, <смех> почему они говорят, что вот они там почили в базе, потому что СССР уже а, не существует. СССР существует, юридически существует, и документы существуют. Но только вы смотрите, кем эти документы подписаны. Вот здесь вот два критерия, как определять. Ельцином не действует, и а, Верховным Советом РСФСР тоже не действует. Все остальное действует, ребят. Все остальное может смело использоваться. Все, вот здесь два критерия, да, но до царской России, я думаю, не пойдем, вот, до царскую России не будем разбирать, как оно там действует, не действует, там, кстати, тоже было временное правительство, тоже надо смотреть, какие у временного правительства были полномочия, если кто там найдет какие-нибудь завещания, там, грамоты и так далее, да, тоже определяйте, смотрите по вот этим критериям, тот орган, который это подписал, он на самом деле каким органом был? То есть военный переворот, захват власти был, да, либо легитимный вообще это был орган, который это подписал, или нелегитимный. Вот на эти вещи обращайте внимание. да. У нас как-то так понятно, что все нелегитимно, что президент тоже исполняющий обязанности. Но тем не менее, у нас хоть есть юридически значимый инструмент в виде... В виде процесса опубликования, да, тоже там не дураки сидят. Вот мне все. Народ говорит: ой, ну они просто чуть-чуть не успели. Да, не, ну, ребят, ну там процедура отлажная. Что значит успели, не успели? Но здесь нет такого законодателей, все четко, они же не просто так сроки с потолка взяли, чтобы потом не успевать, правильно? Но они же не глупые люди там сидят, не успели. Но вот, здесь все четко спланированная акция. Вот и все. То есть отделяйте. «Правду от Кривды» и смотрите на вот такие вот юридически значимые факты по поводу документов, те, которые попадают к вам в руки. Вот. И чтобы э, вам отписки не писали, чушню всякую, вы в своих запросах, когда пишете каким-то органам запросы, вы э, вообще я вам рекомендую писать такую фразу, что на вот это не ссылаться потому-то, потому, вот это не использовать потому-то, потому. Про это я знаю, про это мне не надо. Мне надо четко на поставленные вопросы. Вот когда вы будете в таком русле писать запросы, понимаете, поверьте мне, вам не будут на 8-15 листов вот эту воду наливать, вам конкретно надо одну страничку ответят, что вам надо. Либо ответят, что пошли вы лесом. Вот и все. Все гораздо проще будет и короче.